Приветствую вас, друзья, украинцы и украинки. Поздравляю вас с днем народження нашей страны. И сегодня выполнился 31 год. Это очень такая поважна дата. Ну, маємо надію, что на последний будет очень много счастливых лет нашей страны. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что нас ждет в наступном уроке нашей Украины. Ну, поскольку мне легче пользоваться терминологией на русском языке, то перехожу на другой язык. Надеюсь, все меня поймут и не осудят за это. Значит, для того, чтобы посмотреть что же ожидает основные события следующего года это те события которые будут с 24 августа 2022 года по 24 23 посмотрим основной главный фокус внимания что, на что будет направлено внимание нашего государства это асцендент асцендент солярный попадает в седьмой дом партнерства что такое седьмой дом партнерства это не только наши друзья, наши партнеры, с которыми будет очень много различных договоренностей, очень будет много совместных каких-то проектов, но еще и также это дом наших врагов. То есть, тема отбития вражеского, вражеской агрессии, она будет все еще присутствовать. Весь год или нет, но ну, по крайней мере, она будет, ну, вот этот шлейф, он еще будет сопровождаться достаточно приличное время также обратим внимание что точно на асценденте у нас находится солнышко Ну, в астрологии это что означает солнышко это как само государство это также президент и можно сказать что вот такое положение солнца говорит о том что страну ждет ну Не просто рассвет, а вот знаете, как возрождение к новой жизни. Она будет жизнь по-новому, будет что-то строить по-новому, будет возрождаться. Это будет только-только-только начало. Также давайте обратим внимание на Меркурий. Меркурий – это у нас молодежь, это информация, это также еще и армия страны. Здесь он находится в соединении с Марсом. Что также указывает на то, что армия будет очень актуальна и в соединении с Марсом ну, достаточно активно будет использовать, не только, использовать свои средства не только в отбитии атак, но и в завоевании обратных своих территорий. Тем более, что здесь это все дело будет еще в оппозиции к Нептуну. Нептун здесь немножечко... Знаете, он, находясь в рыбах, он дает такое уплывание от реальности немножко, но, с другой стороны, он может давать очень сильную такую фанатичность, необходимость добиться своего не просто любой ценой, а какими-то хитрыми методами, непрямыми, уходящими немножко в сторону. Потому что рыба, этот знак немножечко скользкий. Поэтому я думаю, что путь этому использовано много различных и провокаций, и дверсий для того, чтобы победить, для того, чтобы одержать победу. будут, будут все способы идти. На, на реализацию задуманного. Тем более, что здесь еще и Меркурий, он ведь отвечает за информацию, за информационный простор. И в оппозиции с Нептуном здесь очень много будет чего завуалированного. И до конца не будет четко ясно и понятно, что же на самом деле происходит. Ну и, соответственно, здесь будет очень хорошо сильно шифроваться любые движения нашей армии, не только информационного просторов. Теперь, что еще интересного? Например, вот если бы я рассматривала эту карту как человека, вот вы знаете, я сразу обратила внимание вот на позицию лилит. Тут солярная в 15 градусе, родная натальная в 14. -м. Ну, это 100% указание на очень значимый, кармически важный год нашей страны. И лилит... Двигаясь по седьмому дому, в раке она может давать, вы знаете, предателей, выявить предателей родины И их будет немало, их будет достаточно большое количество. Но, но причем, учитывая, что это такое шестой дом, да, шестой. Да, в аппарате управления при власти, и это могут быть даже не очень высокого ранга чиновники, но тем не менее их будет предостаточно, и от них будут активно избавляться, учитывая, что здесь еще и Луна рядышком находится. Луна, на самом деле, еще символизирует и народ, родину, родной народ родных людей, которые живут в этой стране, она образует благоприятный аспект. К солярному марсу вернее не солярному а натальному ну и это признак того что мы выстоим мы выстоим и хватит сил хватит упорства хватит всего несмотря на то что сатурн все еще находится в соединении ну, солярной с натальной луной да время тяжелое для людей украины но что делать? Будем как-то потихоньку, и причем все это в шестом доме, и для здоровья тяжело, и для работы тяжело, для финансовой сферы тяжело. Ну Это естественно в условиях войны. Хорошо. На что еще я обратила внимание? Во-первых, здесь идет соединение зеркальная 4 с 10 домом солярным и наоборот это еще один очень важный указатель того что год будет являться переломным очень важным и в первую очередь здесь еще и будут э, разруливаться как-то ситуации связанные с недвижимостью видите э, землями узел узел он рядышком возле четвертого дома здесь же и уран уран он как правило дает что-то неожиданное или разрывы и но ну, также и присоединения и именно вот в этом году будет очень многое многое будет двигаться по теме от, отвоевания своего отвоевания и удержания узел узел северный на это показывает что это правильное направление это верное мы идем правильным путем сам по себе, еще и южный узел, на который обратила внимание, он в соединении с Натальным Плутоном. Плутон в данной астрологии олицетворяет, знаете, некую систему, ну, СБУ, тоже власть, скрытую власть, вот какую-то, знаете, такую общую идеологию что-то, что управляет массами. И вот это что-то оно будет меняться, оно будет кардинально трансформироваться можно еще сказать что целый политический организм претерпит очень важные изменения и это острая необходимость кармическая необходимость по южному узлу то есть что-то уже старое должно уйти и должно что-то перестроиться на новый лад теперь что еще солярная венера делает квадрат к плутону Значит, что тут? Тут, наверное, может быть давление партнеров на власть, сильное давление, причем, ну как, сильное, мягкое, сильное давление с мягким усилием со стороны партнеров будет на систему управления. Я. опять хочу вернуться к Лилит, вот сложилось такое ощущение, что вот чрезмерная тяга к власти, к управлению, она могла породить очень много предателей да как будто бы ну вот, те кто вот без души влезли во власть вот среди них будет много находиться предателей и будет чиститься вся система почистится страна от лишнего мусора Марс, ну это активность, это агрессивность, это тоже армия, то есть ее активные действия. В четвертом доме, ну, здесь практически без аспектов, только к Солнцу, но много будет усилий прилагаться к достижению желаемого, очень много. Еще вот интересно, что это будет солярный 12 дом, там где будет находиться Венера. То есть много тайных будет врагов, Ой, не врагов, а партнеров. Но тайная помощь может быть, ну, точно так же, как и помощь, то со стороны врагов, возможно, какие-то тайные, тайные ну, нападения, козни. Какие-либо действия, которые несут для нашей страны ограничения, ну, и, в принципе, разрушения, ничего хорошего. Четко видится, что сменится наше дружеское окружение. Возможно, тот, кого мы считали друзьями, такие же друзья окажутся. А возможно, и наоборот. Второй солярный год. Ну, второй дом указывает на ресурсы страны. Так вот, он попадает в восьмой, натальный. И это указывает на то, что может ну, страна может рассчитывать на ощутимую помощь на ресурсы других стран, действительно, она будет оказываться в больших размерах, ну, приличных. Конечно, вот я не знаю, как точно можно прочесть вот это вот соединение 10 с 4, 4 с 10, знаете, как переезд, что ли, я даже не могу, что-то меняется. У меня есть какое-то ощущение, что что-то может поменяться, может быть в самой системе, может быть, у нас название поменяется, структура страны поменяется. Но это не к худшему, это будет что-то лучше, что-то другое. Ну, если бы я, например, рассматривала карту человека, я бы сказала, что в большой долей вероятности человек может выйти замуж вот по такому вот зеркальному соединению. То есть очень важные, серьезные перемены в жизни в этом году должны быть. Вот еще интересно, я решила взглянуть в прогрессии, и вы знаете, что здесь заметила? Смотрите, прогрессивная луна, она находится да, в первом прогрессивном доме. Опять же, первый дом – это имидж страны, это то, как ее видят другие. И он образует точно квадратку Урану в том же первом доме, только в натальном. Что-то поменяется кардинально, имидж, сама страна, но ну, произойдут очень важные изменения в самом статусе страны, в том, как ее будут видеть другие. Причем они будут иметь кармический характер и ну, остается надеяться, что э, все это будет только к лучшему. Ну, По-другому быть и не должно. Ну вот такой краткий обзор по основным аспектам получился. Надеюсь, что э, вам эта информация будет полезна, интересна. Подписывайтесь пожалуйста на канал, ставьте свои лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.